Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Еще раз доброе утро, как мы уже анонсировали, сейчас у нас на прямой связи, посредством Зума, доктор психологии, Алена Якуб, доброе утро. Хотя сейчас многие, когда произносят доброе утро, они задумываются, действительно ли мы дожили до такого момента, когда вот уже... Надо говорить что-то другое, там, не знаю, здравствуйте, да, потому что совсем недоброе утро у нас уже вообще на планете Земля, к сожалению. Или наоборот, как раз-таки надо себя настраивать, что утро да, вот, доброе. Вот сейчас об этом и поговорим, Алена, ну, как вы живете вот в это время неопределенности? я знаю, что очень много ваших знакомых, и тех, кто обращается к вам за психологической помощью, вот, не успели выйти из этого стрессового состояния, связанного вот с пандемией. В этом месяце как раз исполнилось уже два года этому ужасу. Пандемия вроде бы отступила, казалось бы, весна, нужно вздохнуть, да, вот, и вдруг опять теперь война. Вот, как вы все это ощущаете, что люди говорят, вот может быть, с этого мы начнем? Здравствуйте. Вы знаете, мы... Вот я со своей стороны, с профессиональной точки зрения, это вижу как активное обращение людей, клиентов с вопросами, как мне сейчас быть, как мне пережить то, что происходит, как справиться со своими страхами, тревогами, как не пересориться с домашними членами семьи, с коллегами. Как вообще не разрушиться изнутри. То есть, как, что мне делать да. сейчас в моем состоянии, чтобы не разрушиться, понимая, причем при том, что как-то изменился мир, мы еще на нашей территории, слава богу, не совсем понимаем, как он изменился, но тем не менее в воздухе что-то происходит. И, в общем, вот, то есть, физически, вроде бы, у нас то же самое. Мы просыпаемся, ходим, идем на работу. У нас наш ритм жизни, как таковой, внешне, не поменялся. Но что-то очень кардинально поменялось в мире. То есть где-то идет большой конфликт, и все это отражение отголоски приходит к человеку непосредственно. То есть мы все задействованы в этом большом конфликте. И прежде всего, с чего нужно раз... начать? Это к тому, что сказать, что да, у меня есть страх. Страх – это нормально. Страх есть у всех живых существ, в том числе и у человека. Страх – это такой некий сторож, который эволюционно сохранил нам жизнь. Страх есть и у человека, и у животного. У человека очень много еще добавлено социальных страхов. Это «что я скажу?» как отреагируют на мои слова, могу ли я поделиться своим мнением и так далее. И вот здесь самое главное – остаться э, самим собой при своих… Знаете, вот сейчас везде конфликт, и мы все вроде бы за мир. Так ведь? Это правда, да. Мы хотим мира. Кто, кто же не хочет мира? Но, да? Даем ли мы этот мир тому, кто рядом с нами… Не обрушиваем ли мы вот этот свой правильный гнев, правильный, на того, кто рядом, мы говорим, нет, должно быть по-другому. Одним словом, как мы сами себя ведем в нашем поле и создаем ли мы в своем поле жизни вот этот мир? Может ли рядом быть с нами другой, который, может быть, не так думает, не так реагирует, не так делает, не так, как мы считаем? о нашему убеждению правильным. И возвращаясь к этому, знаете, мы все таки сегодня давайте поговорим, а то у меня тоже, я чувствую, что много эмоций, и сейчас очень важно разрешить себе находить единомышленников. То есть возвращаем себе, первое, у страха есть четыре формы. Мы это все знаем. Это э, реакция на происходящее, это избегание. Нет, этого не может быть, я не хочу об этом слышать. Второе это бегство. Мне нужно срочно уйти с этого пространства, с этого поля. Четвертое это ненависть. Я это ненавижу, это должно быть по-другому, у меня есть свое представление. И четвертая форма это замереть, затаиться, вообще выключить себя из всего бытия и куда-то уйти в свой какой-то мир. В страхе очень много проявляется наших ценностей, потому что страх это такой маркер, что же для нас ценное, что нам высвечивает наш страх, о чем он нам говорит. И есть такой терапевтический метод, называется градуирование, когда мы выставляем, ранжируем, что, что для нас самое главное, чего мы больше всего боимся, в какой последовательности, чего меньше всего, и начинаем воспринимать, скажем так, выходим на такую некую составляющую... Я же... Ревиз, внутренняя ревизия. Нам сейчас нужна внутренняя ревизия. Возвращаем себе вот это, опять-таки, критическое мышление. Что я конкретно вижу, слышу? домысливать. Вот сейчас самое главное – недомысливать, недопридумывать, оставаться самим собой, оставаться в поле своих мыслей и э, такая э, хорошая психогигиена. На нашем пространстве, вот где мы живем, сейчас, э, люди свой страх, многие трансформировали в то, что я должен что-то срочно сделать и помочь другому. Но вот здесь опять вот это критическое мышление, как я могу помочь другому, что я могу для него сделать, как я могу сделать так, чтобы это было реально, то есть смотреть на свои возможности. Скажите, пожалуйста, надо ли кидаться и помогать другому, не всегда понимая, в чем эта помощь правильно может быть выражена, или начать надо все-таки с себя и помочь разобраться в ситуации со своими страхами, опять же, проработать их как-то? Первое. Спасибо, что вы задали этот чудесный вопрос, правильный. Это нужно разобраться с собой и, как я уже говорила, навести порядок максимально. Ведь страх помогает нам мобилизовываться. Страх мобилизацию нам дает. Да? То есть мы аккумулируем все свои силы, и мы начинаем стоять за себя, навести порядки в своей жизнедеятельности. То есть наш образ жизни, насколько это может быть, должен оставаться для нас привыч привычным. Первичные потребности все должны быть соблюдены, и ритм жизни. Нужно вставать, умываться, ходить на работу, водить детей в садик, убирать квартиру, кормить животных и заниматься своей привычной деятельностью. Ну, то есть такие ежедневные и... ритуалы, да, которые сохраняют спокойствие. И... Да. С другой стороны, эти ежедневные ритуалы – это такие хорошие здоровые активизмы, которые помогают, так сказать, энергию в мирных целях переключить. Угу. То есть я уже включаю свою энергию, вот у меня идет эта психодинамика, я готов что-то делать, готов что-то делать, сделай что-то для себя сначала, чтобы ты мог выпустить эту энергию, выпустить этот пар, чтобы ты мог сам себя немножко оттерапевтировать. потому что здесь еще специалисты не нужны, я могу сам с этим как-то справиться, структурируя и упорядочивая свою жизнь, я могу с кем-то обсудить то, что меня волнует, но только если я готов дать пространство для другого, не переубеждать его, его, мыс... его... Э... видение. Угу. Потому что ведь главный вопрос, а что это значит для меня, угу. мое мнение, мое видение? Да. Вот это... Я это да. чувствую. Значит, и как другой также же может... То есть обратиться и к другому, посмотреть на другого с, той же самой, с, того, с того же самого ракурса. Угу. Вот есть еще такой вопрос. ведь Кроме того, что мы общаемся, не знаю, э, и с другими, не знаю, со своими близкими, знакомыми, коллегами и самими собой, да, мы еще общаемся, ну так, ну, условно говоря, с виртуальным пространством, я имею в виду все, что нам сейчас показывают, передают, уже многие мне показывают и не передают, но это другой вопрос, да, по телевидению или по интернету. Ведь как бы мы не хотели уйти от плохих новостей, может быть, кто-то правильно сказал, что меньше слушайте и смотрите, я не знаю, здоровее будете, но мы живем вот в сегодняшнем реальном мире. Мы знаем, что происходит, как мы уже сказали в самом начале, там военные и, действия в Европе. Или да? не знаем, что происходит ну, на самом деле, потому что такого количества фейков, да, как, связанных ну, с этой войной, конечно, да. мы еще тоже не переживали. И тут появляются вопросы, кому верить. Ну, исключая, разумеется, очевидный ответ – это радио Болком, да, портал да. Микс Миссалай. Да, Да, Но да. На самом деле, да Абик, э, я тоже хотел задать приблизительно тот же самый вопрос, касаемо, ну, я бы это описал как информационный мазохизм бесконечное потребление а, вот этого потока информации, не всегда обработанного, не всегда верифицированной информации. Да. А, на ваш взгляд, а, господин Якуб, стоит ли делать какой то ну вот именно в кризисные такие моменты, как война, некий информационный детокс и ограничивать, не пытаться читать все больше и больше и бесконечно вот это по экспоненте, а наоборот, сделать паузу, немножечко отойти и выдохнуть? Да, это называется психогигиена. То есть свое упорядочить восприятие собственной информации, которую мы потребляем. Если мы чувствуем, что вот эта информационная воронка нас затягивает, угу. и она становится для нас так токсичная, и мы уходим в такой некий штопор, который уводит нас от реальности, мы становимся... Так, эта информация нас делает настолько... Токсичными по отношению к себе и к другому, что самое лучшее, что человек может сделать, это немножко выйти на дистанцию и сказать: Я новости буду слушать 30 минут утром и 30 минут вечером, или читать. Что, что происходит сейчас на интернет-пространстве, это просто такая, знаете, как площадка шквала, куда сливается все, что. То, во что гораздо. Но все что угодно. Факты, фейки, эмоции, да, все что... Критическое мышление. У человека есть собственное критическое мышление. Ведь когда мы читаем информацию, мы тут же эту информацию воспринимаем как на свое представление, что мы читаем. Да, то есть страх что делает? Наши, у нас есть некий накопленный опыт, свое представление, суждение, свои какие-то иерархии ценностей. И мы же имеем такую, как сказать, человека есть такая, когда человек информацию не читает, что написано, а преображает в то, как он ее понимает. Угу. Угу. Вот в этом есть вот такой вот маленький крючочек, на который мы цепляемся. В принципе, мы много что сами себе домысливаем. А вот, вот не надо домысливать. Разрешите себе прочитать и спросить, что это для меня значит, как это для меня, это для меня имеет какое-то значение. Вот то, что я вижу, вот это как-то соотносится, вот, и отойти. Вот, ну вы говорите, как бы вот, как должно было быть, наверное, в идеале: да, вот, когда люди действительно включаются, так можно сказать, критическое мышление. Зачастую мы видим: ну, никого не хочу обижать, зачастую мы видим, что люди не столько пытаются вот это осмыслить да, и проанализировать, а люди пытаются это, ну, как вам сказать, репродуцировать дальше. Вот они что-то услышали по телевизору. Такое определенное зомбирование произошло, что тоже, в принципе, такой вот феномен, с одной стороны, потому что мы как раньше считали, что 21 век, цензуры нет, есть возможность все источники посмотреть, такие, такие, такие, такие, и вот уже создать собственное впечатление. И создается критическое мышление. Не как раньше было, что вот газета «Правда» врать не может. Вот у нас есть газета «Правда» и «Известия», прочел, вот тебе все там рассказали, мыслить тебе не надо. Но оказался парадокс. При всем наличии вот этих возможностей и при праве на критическое мышление люди зачастую просто вот повторяют то, что они услышали и как бы пытаются это действительно представить как истину в последней инстанции. И даже начинают на этой почве ссориться с родными, потому что один смотрит... Одни источники информации и начинают повторять вот то, что они там услышали, а вторая сторона то, что мы там услышали. Все. Вы знаете, это то, что выливает, мы, когда, когда человек слышит информацию, и он начинает как-то реагировать на нее, это некая анестезия собственного страха. Вот чем больше страха, чем больше психика не в состоянии переварить и грамотно, скажем так, твердо стоять за себя, и принимать собственное суждение критическое мышление тем больше нам нужна вот эта анестезия да то есть мы этот страх как бы анестезируем тем говорим да это так есть я буду в это верить но так ли это это большое мужество задать себе этот вопрос да то есть мы сейчас давайте вернемся к тому что что человеку самому делать самому человеку нужно прежде всего понять что сейчас происходит со мной Первое, вот понять, задайте себе вопрос: что со мной сейчас происходит? Что я чувствую в отношении вот всего происходящего? Второй вопрос: как я с этим вот сейчас обхожусь? Вот что я с этим делаю? Я готов спорить и доказывать свое мнение. Я готов сделать вид, нет, это все пройдет, это все, все это не так. Я сижу, жду, когда все это закончится. Или у меня порыв, вот этот вот я хочу бежать, всем помогать, участвовать в этом всем иметь хоть какую-то сопричастность. То есть такая встреча с собой первая. Что это для меня? Что я вижу, что я слышу, что я чувствую, что я могу? Следующее. Как я привычно реагирую на свои стрессовые ситуации? А сейчас у нас уже ситуация стресса то есть затяжной ситуации. Да, затяжной стресс. Хронический уже... почти, да. Да. Как я привычно реагирую, как я пережил эти два года? Что я делал? Как я реагировал? Как я выходила из своих сложных, трудных ситуациях? Как это для меня было? Следующее какие у меня мои личные персональные опоры? На что я могу сам опереться у себя внутри? Я могу опереться на себе, я могу доверять себе. Что меня держит вообще? Какие ценности у меня есть? Вот здесь и сейчас, из абсолютной реальности, из того, что я могу, становимся на почву своей персональной реакции. Какие, что меня держит? Где я могу э, быть э, опорой сам для себя? Что для меня сейчас первично? Для меня первично, чтобы моя, моя семья сохранялись дееспособными. Значит, я должен делать то, что я должен, а дальше будет, что будет. Как Франкл говорит, жизнь нам не дает никаких гарантий. Да, мы запрашиваем, у нас угу. как привычка, у нас привычка запросить у жизни, что же ты мне тут предложила? А жизнь говорит: нет, вот тебе ситуация. Как тебе с этим? Что ты будешь с этим делать? И вот здесь получается вот этот экзистенциальный поворот, когда мы из позиции спрашивающего становимся в позицию отвечающего. Что же я могу для себя сам сделать? Mm -hmm. Что я могу сам для себя сделать? К ну, слову, о, думаем, том, так... о, о, о том, что мы можем сделать сами для себя. Вы говорите о психоэмоциональном состоянии, о психогигиене. Тоже прозвучало несколько мыслей. Но что касается физического состояния, которые, безусловно, связаны. Есть ли какие-то возможности через да. спорт, через физические активности давать выход вот этому накопившемуся негативу? Да, есть, и это обязательно нужно делать, потому что самое большое наказание для человека ⁇ это не давать ему ничего делать, или себе, да? то есть когда мы замираем, или когда нас ограничит, ничего делать прежде всего. Mm -hmm. Из того, что мы можем делать, вести привычный ритм жизни, добавить туда больше физической активности, от уборки до спорта, до ходьбы пешком, у кого, кто, на что гораст. Как я говорю, в многих своих группах сейчас идите, я говорю, не можете справиться с эмоциями, идите копайте грядку под картошки. Говорят, какая грядка, на улице Мороз, я говорю, вот еще и лучше. Чем больше, чем больше. Идите и идите, да. Да. Да, то есть делайте что-нибудь то, где ваше мышечное, вот это вот, будет сброшено вот это мышечное напряжение, потому что страх, он живет же в мышцах, он же нас, дело, э, сковывает, угу. обездвиживает. Или наоборот, хаотично мы начинаем махать руками, ногами, бежать неизвестно куда. То есть и в той, и в другой реакции у нас отсутствует э, контроль. Угу. А нам нужно вернуть этот контроль себе. И да, прежде вот. всего заботиться о себе. То есть с точки зрения, убирайте шкафы, копайте грядки, ну, условно, да, да, да, да, э, да? ходите, занимайтесь спортом, больше гуляйте с детьми. В обеденный перерыв, если есть возможность, выйдите сделайте два круга в квартале. Где больше, вы больше движения, да, больше ну, активности. Два круга мы не успеем мы сделать, Не вынуждены но, надо, да, перерыв, взять да. контроль над эфирным временем. А доктор психологии Алена Яку была с нами на прямой связи. Огромное спасибо за рассказы и рекомендации. Всего доброго. А мы вынуждены да, время сделать паузу, после которой вернемся и продолжим спасибо. с украинскими гостями.